Жилой комплекс «Сочи Парк» и цены на сегодняшний день. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске жилой комплекс «Сочи Парк», который находится в Хостинском районе Сочи, в микрорайоне «Бытха». А «Бытха» является одним из самых моих любимых микрорайонов. Кстати, я здесь проживаю. Откровенно говоря, я очень недооценивал жилой комплекс «Сочи Парк» и попрошу вас не делать того же самого. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Сейчас мы взлетим на коптере, покажем, какую красоту здесь навели, покажу все планировки и озвучу цены на сегодняшний день. Бытха является одним из самых престижных микрорайонов Сочи. Он богат инфраструктурой, в районе есть все необходимое для комфортного проживания и отдыха. До моря около пяти километров, очень хорошие дорожные развязки. Без пробок можно доехать в любую точку Сочи. В состав жилого комплекса «Сочи Парк» входят 9 домов бизнес-класса с паркингами и коммерческими помещениями на первых этажах, а также отдельно стоящий пятиэтажный паркинг с торговым центром на верхнем этаже доступности от комплекса будут находиться новые школы детский сад и муниципальный экопарк на 4,5 гектара кстати сейчас мы смотрим первую очередь которая состоит из трех домов она будет сдаваться в конце текущего года поэтому успейте купить дешевле Отдельной изюминкой являются замечательные видовые характеристики всех квартир витражное панорамное остекление позволит в полной мере оценить виды на море город и горы заснеженного кавказского хребта в сторону красной поляны комплекс «Сочи-парк» строится по федеральному закону 214. Их скроу-счета, сделка регистрируется в Росреестре. Проходит ипотека с минимальной процентной ставкой. Площадь участка 38 гектар. В общей сложности будет 9 19-этажных домов. Площадь квартир от 18 до 64,5 метров. Коммуникации центральный, подземный и наземный паркинг. Новый городской парк на 4,5 гектара. Детские и спортивные площадки. Новая школа и детский сад поликлиника торговый центр на территории комплекса. смотрите какие подъезды все как на макетах Эй, ребят вы куда начнем пожалуй с самой маленькой планировки начинаются они от 18 до 64 метров мы сейчас находимся как раз самый небольшой посмотрите какой чудесный вид на море на гору Яна на фабрициуса стеклопагеты тонированные, очень дорогие, это ниша, ну здесь как бы идет стояк с э, ливневкой и типа вентиляции, ну я не знаю, посуши здесь белье. Вот, а так 18 метров, уже. развивание камеру, покажи, пожалуйста, санузел. Классная планировка, 45,3 квадратных метра, полноценная двухкомнатная квартира. Ну, угловая есть угловая. Это кухня с панорамным окном, вид в окно на море, Ну наверное, акцент сейчас на этом делать не будем. Двигаемся дальше. Покажи еще две комнаты и обязательно вид из окон. И еще одна спальня, тоже с панорамным окном. Двигаемся дальше. Обожаю угловые квартиры, полноценная трешка, 64,4 квадратных метра. Это я бы сделал кухней-гостиной. А как бы сделали вы, напишите в комментариях. Ну, вид из окон везде чудесный. Кстати, обратите внимание, везде сделана чистовая отделка. В этой квартире санузелы с ванной раздельные. Хотя можно совместить, сделать кладовкой. Спальня. И еще одна комната. Почему я назвал ее полноценной трешкой? Евро-трешка, наверное, все-таки. Хотя вот это помещение можно поделить на две. Также есть 18-метровые студии. Они с видом в противоположную сторону, как бы на горы. Это планировка 38,2. Санузел показывать не буду. Я бы сделал из нее полноценную полуторку. Вот эта кухня-гостиная с достойным видом. И спальня тоже с двумя световыми точками, с техническим помещением, я его назову так. И, на мой взгляд, ну правда, достойным видом из окон. А это, кстати, одна из самых ходовых планировок. Она небольшая, 25,8 квадратных метров. Здесь вас будет будить солнышко. Сейчас она менее темная Видите, 25 метров да а выжили из нее по максимуму ну, здесь тех помещений показывать его не буду и на мой взгляд очень даже достойный вид и такая небольшая спальня с узеньким окном. И следующая планировка у нас 45,3. Ой, какая она светлая. Вот эта планировка по розе ветров, на мой взгляд, она самая классная. Почему? Потому что солнце здесь не будет вас греть целый день. То есть она и светлая, и в то же время не жаркая. Плюс она угловая. Посмотрите, ну, какая красота. А. Какой красивый сегодня будет закат. Класс. А мне вот эта планировка по душе. Напишите, пожалуйста, свое мнение. Площадь 37,9 метров. Кухню можно сделать здесь. А можно сделать спальню. Точно так же и тут. Кухню можно сделать здесь. Получится хорошая кухня-гостиная. Или сделать спальню тут. Стояки позволяют. Это общий балкон. Жень, смотри, какой невероятно красивый закат отражается в соседнем доме. Лестничная площадка тоже достойная. Но теперь я оценил Сочи парк. Все складывается в мелочах, какие красивые подъезды, а вечером все будет в подсветках. Теперь самое главное, это цена. На сегодняшний день от 290 и до 400 тысяч за квадратный метр, в зависимости от этажа и видовых характеристик. Кстати, сдается жилой комплекс Сочи Парк в конце этого года, соответственно, цена будет выше. Еще важный момент. Не надейтесь, что новостройки Сочи будут дешеветь. Об этом в моем последнем выпуске. Ссылка появится на вашем экране. Не забывайте поставить лайк за наши старания. Напишите в комментариях свое впечатление о данном комплексе. Подписывайтесь в Инстаграм, подписывайтесь на канал до сих пор этого не сделали. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. На меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Стрит. До новых видео. Пока.